Thank <laughs> you. I think what's uh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 So we can't read the main call мне <truittaminen> что <truittaminen> <truittaminen> <truittaminen> В принципе, первый. А? В принципе, первый. 17. Там просто у меня соперник играл, твой уже. Я думаю, что первый, подойди, к Саше. ты должен сейчас играть. Там <свист> что, вообще ничего не открывается? Как быть не лучше Да, он заходит Ну, а там ну еще вот ничего сейчас идет Хорошо искать, на, на, на, а? на главной новости стоит, На что? главной новости стоит, открываю, там внизу. Над сетками. Над сетками. Плеер стоит, а -а -а. в чем проблема. А -а -а. Сетку ты видишь там? Я откуда знаю фильм? Что я же не на лоббиках? Ну вот... мы только что посмотрели. Ну, ну вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Мы сейчас вот, вот, Кубок Коникс. Кубок нажимаешь? Ну вот, что? А, ну, все. Пошло? Давай. Смотри, там сани, которая низ, которая вверх, тут присвечивается не дуну? Как не будет? Ну вот В – это вверх, Н ага. – это низ. А, а, а чтобы мы отмечали, чтобы ты все в Так, Костя, более того, я уже выставил все, вот до четырех побед, вот до трех все же стоит. А, ну там тоже было? Да? Конечно, потому что аналитичная картина. Спасибо. 한글자막 by 한효정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 И Синбеков Зуев стол. И Синбеков Зуев стол. Продолжение следует preguntar si se puede hacer una respuesta. Только один. Ну, уже сказать. Ничего на сайте еще не написано? не бросается. Давай я посмотрю. Давай. Каповое срок. Каповое срок. Мясо для то даже... Среди четырнадцати. стал. Вот так. Тут, вот так. Тударков, Никитенко, 16 стол. Тударков, Никитенко, 16 стол. Ты, Саша, их не подряд ставит. Саша, как ты их не подряд ставит. Там кто-то поиск по Поешь, куда? Шелок тебя поставил. Mm. Mm. <свят> <свят> готовы по решению. Mm -hmm. потом мы mm -hmm. Поделка, Саша, скажу, <свят> <свят> Thank you. Thank you. Thank you. Сажусь, знаешь, так, не знаю, это честное. <плодисмент> Переписываешься. Что жена? жена. жена. А, ну, Нет, я в скайпе переписываю. Есть? Вроде бы. Какой-то есть, да. ну меня дома у меня по а, да. Можно поговорить просто без камеры. У меня в мейкосово даже, да. Не знаю. К кому подойдет? Не знаю. У меня в машине есть. От телефона. От телефона может быть. Чискай, что я не могу. Прекрасно. А не дорого Вообще ничего, бесплатный развод по скайпу. ну там, допустим, у тебя приборы. По скайпу, если на телефон, то да. А со скайпа на скайп. А, на телефон, да. да. На телефон, сейчас платно, но ну, дешево. Ну, дешево? Дешево, да. Это да, значит. Да, да, да, да, да, да. А Skype, на скайпе бесплатный <с> развод.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 Аббетворит уже Сейчас здесь делают отсюда. что то интересное. Ну надо спросить. Что-то восточное такое. Thank you. ситуация интернет работает всегда не всегда сталое что по не пустое не всегда Если спецкомплект, есть Нет, верхняя, верхняя, его цепь была в данной а до если в еще три надо А по до 30. Там Козловский, Квардников, 13 столов. Козловский, Oh, my God. Какой еще у Три. так Немного Чуть-чуть. Ну, я тебе скажу, первый мой, где-то минуту, на три получилось вообще задержка. Ну ну да? накопление после ритма нормально. А если когда мы -а. выключаем, это не проводится. Нет, ну как-то из раз. Реальный матч шел. 2 часа трансляция шла 2 минуты, 2 часа три минуты. За счет торможения накопления пошло, понимаешь? Ну это еще, еще нормально, еще нормально. Подожди, хлеба нет же широкого. Спасибо. Конечно. Тебе жилетки? Жилетки? Жилетки? Жилетки? Посмотри, Ж... как Теречков сыграл. Ага. Выиграл 4-3. А Заборский? Он, Заборский а? Играл еще. не играл, с... С играл. еще. С Курелинкой играю. Не знаю. Спасибо. Ну что, говорю, ну соперника соперник, они. Анафин стол. Анафин и поизумлен, 20 стол. обязательно покажемся посмотри, кто к ним приходит, может, я посмотрю, может, у них уже это уже Нет, там нет. потому что там... Делают, чтобы с не все как раз на половинке. Лучше на третьей серии. Удивительно. Пошли, может Косиков. Девятый стол. Уезжаем за Косиков. Девятый стол. И мы этим уже пообещали, поскольку я позже... Может просто люди ждут. Я уже написал. Да, так а эти кто это сейчас заканчивается. Это ну, все. 3-0 опять идет, тут варшара okay. конца. И вс равно будешь сразу. Держись. Если, конечно, сейчас Хабиб не совершит камбэк, думаю, что не совершенно А он по жизни занимается, Спасибо. Это 15 Владимир 15 Тысяч минять это моё пятый турнир. Что? турниров. Чемпионат России в России этап в турнира подряд. Четыре не, не, не, не везде, конечно. В каждом был состав за 100 человек. Это, конечно,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 Давай их. Не играет Да, да. всегда может быть Как я помню, он начал жить в власти. Как ты хочешь, я жил в власти? Шашки можно mm. на публику mm. Mm. На это не и каждый удар готовится mm. Mm. Mm. хоть два все было ясно еще, еще. Еще, mm. Mm. Mm. Все? Скачка в среднем заканчивается. Бежимся в косиков, девятый стол. Беженцы в косиков девятый стол. Помог бы соперник Равли, может быть, еще для победы в партии Well, Хабиб 8 шаров забил, краснопартию. А? Хабиб забил 8 шаров, краснопартию. Я не знаю, Сейчас поставлю. Я Поставлю. Не запутается. Не запутается. Где сми? Thank <laughs> you. So we can just do that.